Вудланд. Смотрите внимательно, как он смотрится, какие у нас здесь виды. 275 квадратных метров без эксплуатируемой кровли. Прекрасный, кайфовый индивидуальный жилой частный дом за такие бесплатные деньги. Вот такой балкон, видите, да? И вот такие вот наши дома. Ух ты. Йо, корный бабай. Это что, я не понял. Он еще по, по периметру ходит. Вот такая вот видовая характеристика. Смотрите, панорама. Привет, уважаемые. Привет, огромный вам привет из города Сочи. Знаете, что сейчас я буду показывать? Я буду показывать Вудланд, вы знаете. А это просто... Ну, не буду говорить про хрен собачьего. Вы И так уже знаете то, что это очень дешево. Так вот, дорогие мои. Вот коттеджный поселок. Перед вами Вудланд. Смотрите внимательно, как он смотрится. Какие у нас здесь виды. Здесь у нас тупиковый заезд. Максимальный удобный подъезд. Вон она асфальтированная дорога 50 метров вверх, как говорится, мы на ровном месте, по сути дела, находимся. И вот такие вот у нас дома. Сейчас здесь происходит супер акция. Если что, данные дома Woodland у нас стоили 28 миллионов рублей, и на данный момент срочная супер акция, они стоят 19 миллионов рублей. 19 миллионов рублей за этот Вудланд. 275 квадратных метров без эксплуатируемой кровли и Конечно же, в каждом доме, ну давайте на примере этого, куколка. У нас есть еще цокольный этаж, где 80 квадратов в подарок, если что. Вот там вот, вот таким вот образом, в этом цоколе вы можете сделать кладовую, мастерскую, гараж, в конце концов, вот так вот заезжать. Технология строительства, монолитный каркас. Но, какой же именно из этих вудландов у нас получается... Продажи на данный момент сейчас по акции. Да, это вот этот дом, он максимально видовой. Я сейчас сниму именно его. И сразу же говорю, что домик пушка. Домик-кукла смотрится красиво, интересно, симпатично. Давайте, да, смотрите, сразу же вот в обратную сторону развернусь. Естественно, за счет небольшого легкого уклона местности у нас а, этот цокольный этаж, да, получается, вот там внизу, и вход оттуда с обратной стороны. Ну, давайте я зайду в парадную нашу входную группу. Внешне вы поняли, да, то, что домики смотрятся симпатичные 275 квадратных метров по цене 19 мульонов рублей. Это вообще подарочная территория у нас закрытая. Естественно, пультик нажали, ворота отъехали, вы зашли. Вы заехали, да. Пошли вовнутрь. Заходим. Тут у нас будет порожек ну пока вот такой импровизированный порожек в принципе мне подняться хватит вот я в прихожей нашего Вудланда. потолки по 320 высокие потолки алюминиевые стеклопакеты нормально стоят не падают и вот у нас мы внутри нашего первого этажа сразу же смотрим да там у нас прихожая здесь у нас санузел что нормальный же санузел нормальный с окном большим и вот такая вот у нас получается внутренняя часть большого нашего Вудланда, да. Ну реально, ну почему Вудланд, не знаю вообще, что такое Вудланд, загуглю, да, попозже посмотрю. Но смотрим сразу же сюда. Там у нас кухня, здесь у нас э, кушать. Но не забываем, вот те балконы огромные, они идут в подарок, вообще они не учитываются. Здесь у нас спрятать можно барахло. И санузел уже у вас выделен. Короче, больше, давайте от входа, давайте от входа, а то и, на, и уже наговорил. Вот тут у нас лестничный марш еще раз. Здесь у нас прихожая заканчивается, туда складываем барахло, кладовая под лестницу. Проходим сюда, огромная гардеробка, прихожая здесь у нас вот получается реально. Слева санузел, там у нас готовка кухни, здесь у нас приема пищи. Комнаты все огромные, все большие. И вот такие вот алюминиевые стеклопакеты чуть не понял, зафиксировано, я хочу, ну ключ не хочу вертеть, О, вот так вот они отъезжают, классные огромные окна, и вот этот вот бесплатный дармовой балкон, он вам в подарок, для чего? Для того, чтобы вы могли сидеть здесь, любоваться, вон оно видно, море, море реально видно, на самом деле, как есть, честно, правдоподобно, здесь перед нами вот такие вот земельные участки, видите, да, и там внизу у нас цоколи, вот там внизу цоколи, туда я не пойду, там у нас еще один цокольный этаж, там внизу, короче, Дармовой цокольный этаж, да? И, конечно же, сумасшедшая, прекрасная видовая характеристика. Вид сумасшедший. Вот там у нас внизу Дагомыс, вот то у нас море. Видите, зелень, частный сектор. И до центра Сочи у нас ехать с нашего Вудланда. Ну, прямо если мы говорим за железнодорожный вокзал города Сочи, да, и за центр города Сочи берем центр Сочи, то отсюда ехать, ну, максимум 5 минут. 5 минут на легковом автомобиле. Все, поднимаемся, дорогие друзья. Где вы найдете за 19 миллионов 5 минут езды до железнодорожного вокзала, где 75 квадратных метров, Прекрасный, кайфовый индивидуальный жилой частный дом. За такие бесплатные деньги. Вот мы уже на втором этаже. Так, комната раз. Да? Ну, правильно, да. Комната раз. Далее оборачиваемся. То ли отсюда пойти, то ли отсюда, пойду отсюда. Тут у нас санузел на втором этаже. Ну, нормально, что помещается. И еще прекрасные у нас здесь комнаты. Смотрим внимательно. Тоже, видите, там выведено что-то под кухню. Комната 1, комната 2, комната 3. Три. три комнаты на втором этаже. Комнаты все большие. Сразу же идем, смотрим сюда. Балкон. Балкон еще больше, чем на первом этаже. Еще больше, чем на первом этаже. Вот я хожу по балкону. Так, это у нас подъездной путь. Вот там вот можно гостевой паркинг припарковаться. И, конечно, со второго этажа вид вообще просто умопрочительный. Красота. Тихое, спокойное место. Так, винтовую лестницу делаем на крышу. Но сейчас мы до тут доберемся. Давайте вначале выглянем в обратную сторону, посмотрим на соседние дома. То, что домик планируется, вы это уже поняли, само собой разумеется. Так, у нас есть выход на балкончик отсюда и отсюда. Ну, давайте отсюда выйдем. Выходим еще один. У нас здесь вот такой балкон. Видите, да? И вот такие вот наши дома. Ух ты! ёкарный корный бабай! Это что, я не понял? Он еще по, -по периметру ходит, такой-такой вот балкон. Будете гулять вокруг дома. Ха -ха -ха. Офигеть, если я еще по кругу пройдусь, я вообще обалдею. Ну, я сейчас попробую. А что нет-то? за 19 мультов. Такой огромный дом. Ха. Ну и все. Балкон закончился. Вот сюда я пришел. Ну и ладно, достаточно. Ну, извините, елки-метелки тут. Красота просто. Ну и видно море. Видовой дом, если что. Ну и пойдемте в обратную сторону теперь. Моя же цель показать все подробно, максимально, правильно? Технология строительства монолитный каркас. Домик у нас стоит на сваях и э, блочное заполнение. И вот мы с вами, это дворик нашего Вудланда. Он небольшой, но вполне себе достаточный, где можно все, как говорится, уместить. Смотрите, классный дом, да? Ну, согласитесь. Ну Вот такой вот Вудланд, хорошенький домик. Так, ну что, заходим, давайте-ка теперь поднимаемся на крышу. У нас же еще здесь эксплуатируемая кровля. Дармовая это акция, если что, ненадолго 19 мультов за такой подарочный дом Тут тихое спокойное место а, тык, Поднимаемся Чики-брики а, И вот мы на эксплуатируемой крови Кровь единственное, короче, будете делать сами Здесь у нас, видите, уже есть гидроизоляция Сделайте ограждение по периметру своего дома И здесь бахайте мангальную зону Или можно бассейн бахнуть, небольшой Хотя я бы он там внизу сделал. И вот такая вот видовая вот, характеристика у вас. Смотрите, огромная эксплуатируемая кровля. Делай, что хочу. Что хочу. А что вы хотите, дорогие друзья, вот то и делайте. У меня сейчас такое впечатление разбежаться и прыгнуть с одного дома на другой но я не допрыгнул. Они, конечно, расстояние тут порядка у нас получается 8 метров, но допрыгнуть я не допрыгну. Домики симпатичные, качественные, можно прекрасно здесь жить и самому или же сдавать. И вот уже, получается, мы на третьем или даже уже на четвертом этаже, вот такая вот видовая характеристика, смотрите, панорама. Вот это у нас жилой комплекс Лазурный берег, все его знаете, да? Лазурный берег 1, Лазурный берег, да. Классный комплекс, считается бизнес-класс. И... Вот такие вот у нас прекрасные видовые характеристики. Внизу наш балкончик. Вот такой вот балкончик огромный, где я ходил по периметру. 19 миллионов за 275 квадратных метров. Это подарок судьбы. Это ваша судьба. Я ЮДВ и коттеджный поселок Вудланд. Вот такие симпатичные дома. Стал ставить стекла, доделать фасад. Немножечко по территории и все. Заходи живи. Еще раз говорю. Сделки у нас здесь регистрируются уже... По договору купли-продажи проходит ипотека, статус индивидуальный жилой дом, экваторная кровля, соколь. Свои парковочные места, территория вокруг, да, ваш земельный участок, где вы можете сделать бассейн. И, конечно же, прекрасные огромные балконы. И цена. Просто подарок. Акция срочная, быстрая, дорогие друзья. Ну и, если опоздаете, будете жить сам само собой, разумеется. Мой номер знаете? 8-918-880-0747. Звоните, пишите, обращайтесь. Звать меня Дима. И будете жить в этом Вудланде. На ремонт когда? Уже сейчас можно заходить на ремонт, пока доделывается территория. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Так что, дорогие друзья, я думаю, мы с вами увидимся. Всего хорошего. Пока.